В слайде это очень удобно то есть вам не нужно лепить всевозможные картинки на рабочий стол все есть в вашем личном кабинете из которого вы самостоятельно можете проводить а, презентацию уже вашим потенциальным партнерам и так давайте с вами порисуем и так как я начала с того что многие люди задают вопрос сколько мне нужно людей я сегодня начну вам рисовать именно с больших сумм, как можно работать с меньшим количеством людей. Обычно я провожу презентацию и начинаю движение с первого стола. Сегодня мы с вами начнем с пятого стола. Но это не говорит о том, что вы должны идти и сразу его активировать. Конечно же нет, в первую очередь вы должны посмотреть полностью маркетинг и сами определиться. Как для вас удобно, либо с малой суммой идти к большим деньгам, либо же начинать сразу, к примеру, с пятого стола. Вот представьте, что вы сразу активировали стол за 12 тысяч рублей. И у вас есть такая возможность. Вы приглашаете первого человека и сразу же 100% возвращаете вложенные средства. Согласитесь, это очень удобно. Далее, смотрите, даже такая бывает ситуация, вот даже я вам подскажу. Вы сами решили поработать на этой площадке, сейчас я раскрою вам небольшой секретик, но у вас нет 12 тысяч на вход. Что можно сделать в этой ситуации? А у вас уже есть партнер потенциальный, который входит следом за вами. Вы обращаетесь к спонсору, рассказываете, вот у меня нету сейчас денежных средств, а у меня партнер наступает на пятки, хочет войти в этот стол. Вам спонсор может занять 12 тысяч, к примеру, в долг. Вы нажимаете кнопочку «Активации», у вас уже есть стол. Все. И эти денежные средства также по броне вашего спонсора вернутся на его кабинет. А как только ваш первый-то партнер встанет, вы тоже получаете 12 тысяч рублей. Вот и вернете сразу своему спонсору долг. Получается, вы вошли на площадку вообще бесплатно. Поэтому возможности реально очень круто. Поэтому разбирайтесь в маркетинге, изучайте его и применяйте. И так вы пригласили второго человека. Вам идет стопроцентная прибыль 12 тысяч рублей. Далее, опять же, хочу сделать вам подсказку. Если вы пригласите третьего человека, вы заработаете 12 тысяч рублей, но куда вы будете ставить четвертого партнера? Поэтому вот на это место купите собственный клон. И денежки-то куда упадут? На ваш личный кабинет. А под вашим-то клоном три пустых места – вы опять бронь поставили, пригласили, 12 тысяч вам на баланс для вывода. То есть практически вы здесь будете получать денежки за каждого вами лично приглашенного партнера. Ну, круто, согласитесь, это очень круто. Итак, к примеру, разберем следующий вариант. У вас нету вот этих вот 12 тысяч рублей, и у вас нету такого партнера, который идет следом за вами, но у вас есть 6 тысяч. Вы активируете себе четвертый стол. Итак, приглашая первого партнера, вы сразу 50% возвращаете. 3000 вам падает на баланс для вывода, 1000 получает ваш спонсор, а за 2000 вам система тут же покупает третий стол. И у вас уже есть возможность приглашать людей и на 2000, и на 6. Тоже круто, тоже вариант. Следующего партнера приглашаете, денежки идут в накопление, а третьего приглашаете, все, у вас открывается уже э, пятый стол, и у вас уже есть возможность работать как на 2000, на 6 и на 12. А как только под ваших людей будут вставать первый человек в четвертый стол, это вы будете за каждого партнера получать по своего личника по 1000 рублей. Тоже приятно, это же ваш уже будет пассивный доход. И поверьте, это очень круто, как только а, у вашего партнера также и пойдет потом реинвест, и куда он пойдет? По вашей броне. То есть у вас уже начнется закрываться и также третий стол. А сейчас мы рассмотрим вариант. Если у вас даже нету этих 6 тысяч, практически вы можете приглашать тогда людей, и сами активироваться всего на 2000 рублей. Итак, вы купили себе стол за 2000 рублей. Этот стол накопительный. Вы должны пригласить 3 человека. Набирается сумма 6000, и у вас происходит автоматическая покупка четвертого стола. Далее, под ваших людей также встают. Вы приглашаете людей все на 2000 Второй уровень – это 9 человек. И тогда ваши партнеры, первый, второй и третий, переходят к вам, и вы уже ушли в пятый стол. Плюс вы заработали 3000, 1000 ваш спонсор, и у вас открылся а, реинвест еще дополнительно а, в третьем столе. Далее также вы получаете еще и по 1000 рублей реферальный. Все ваши партнеры идут под вашей же брони к вам же на реинвестное место. И переходят к вам, вы зарабатываете за каждого по 12 тысяч рублей. Шикарный доход, шикарный. Перед вами есть такие безграничные возможности, просто вы должны в этом разобраться и двигаться, естественно, к деньгам. Итак, это получается фактически 3,927. Это всего общекомандных людей. То есть людей-то здесь немного, не а доходы, они будут нормальные. Но даже если вы не можете позволить себе 2000 рублей, ну уж 1000 есть, наверное, у любого человека. Вы можете входить на 1000, пригласили первого человека и сразу вернули 750 рублей. С первого 250 идет вашему спонсору. То есть практически вы сейчас... И двигаться будете по системе всего за 250 вложенных вами рублей. Ну, согласитесь, это нормально. Это вообще даже, ну, ни о чем сумма входа. Ну, что можно купить вообще в магазине за эти деньги? Я не знаю. Итак, второй и третий человек. Получается 2000 рублей, и вам система покупает тут же третий стол. Дальше вы также передвигаетесь из второго в третий, из третьего в четвертый и в пятый и получаете доходы. Но если даже вдруг по какой-либо причине у вас нету тысячи рублей, либо вы, к примеру, вот относитесь к той категории людей, кто новичок, а может быть, вы много денег уже в интернете потеряли, потому что на самом деле матриц их огромное количество и многие партнеры просто в них не разбираются. Сразу хочу вам сказать, нет ничего круче управляемого маркетинга, поэтому развивайтесь, работайте, управляйте своим бизнесом и не позволяйте управлять самим собой. Итак, смотрите, вы даже вхошли на 500 рублей и даже вот здесь, войдя на первый стол, тоже есть свои преимущества. Потому что как только вы пригласили первого человека, у вас тут же открывается реинвестное место в этом же в первом столе. А это же ваш клон, он также будет двигаться по системе, он также будет вас толкать и он точно так же будет зарабатывать деньги. Поэтому в первом столе тоже есть преимущество, а вот второй, третий человек, получается 1000 и вам система активирует второй стол. А сейчас я хочу вам показать немножечко другую стратегию. Она тоже очень выгодная. Итак, к примеру, вы можете входить одновременно сразу на первый и второй стол. Можно входить сразу на три стола. Вот я лично активировала на старте сразу три стола. Почему я это сделала? Потому что... Вы будете передвигаться уже с третьего в четвертый стол, а следом за вами сразу идут ваши же собственные клоны. И как только вы приглашаете человека на первый стол, у вас сразу открывается дополнительное место. А место можно поставить по броне вашего спонсора. Главное, будьте с ним на связи. И вы должны вместе посмотреть, чтобы и вам, и вашему спонсору было выгодно поставить куда-либо ваше реинвестное место. Можно поставить его вот таким образом. И получается, что это у вас открывается место именно под вами. Итак, к вам только встает этот же человек на второй стол, вы тут же получаете 750 рублей, 250 получит ваш спонсор. И этот же человек следом за вами еще и активирует третий стол. Посмотрите, он также встал а, к вам на все три стола. Второй человек. Вы, к примеру, находите второго человека. Раз. И он встает на третье место. И ваш собственный клон пойдет тогда по вашей броне к вам же на второе место. Видите, это всего два человека. И ваш же партнер, то есть вот этот а, второй партнер тут же активирует. Второй стол ⁇ это второй человек. И у вас закрывается второй стол. И это вы идете, это тоже ваш клон, переходит к вам на третий стол. И ваш же второй партнер, получается, покупает себе третий стол. Получается, всего двумя партнерами вы закрылись и перешли в четвертый стол. Ну, много ли надо здесь людей? Здесь реально можно с малым количеством людей, главное, правильно расставлять партнеров, двигаться по системе и зарабатывать очень хорошие деньги. А самое главное, никогда не останавливайтесь на достигнутом. Всегда нужно двигаться вперед. Рассмотрите эту площадку, присоединяйтесь и начинайте, наконец, зарабатывать.